Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие видеозрители. К нам приехал очередной автомобиль на ремонт. Автомобилем является Лада Гранта. Автомобиль приехал в плачебном состоянии. Мы кое-что уже сделали, подразобрали автомобиль, отпилили крышу, ну и была повреждена задняя балка. Была заменена балка на новую, еще не до конца установлена. Впрочем, смотрим работу. Итак, что из повреждений? Повреждена была сама крыша, то есть крышу спилили и сдали бытиль. То есть она не подлежала восстановлению. Покажи здесь, люди. То есть здесь поврежден стакан, вот видите, моторный щит, завернут стакан, в подрамник, мягкая часть. верхняя часть телевизора так, что еще по передней части так, стакан то видно да, да? подрамник будет замена замена передней части будет будем вытягивать стакан подрамник на место все это установим так что сделали по передней части Освободили моторный отсек от агрегата, от коробки двигателя. Разобрали кондиционеры, радиаторы, еще, еще пока не убрали. Но все это уберем, Проведем здесь беспорядок. Что дальше? Отлично, здесь повреждено строго, медленное. Район. Так. балку установили но не, ну, как бы не, не до конца снят амортизатор на амортизаторе Все это все устранять будем мы видим, вообще просто, как задние крышка-багажники, вот по задней части зазора отсутствует ну, Здесь, по будет замена крыши, будет замена э, левой стороны. Ну, то бишь, левая передняя дверь, левая задняя дверь белого крыла, э, капота, бампера, данные запчасти взяты уже э, клиентам и привезены для работы. А ну, по этому автомобилю пока все, это только начало, здесь работы очень много, видео будет очень много, много интересного. Всем удачи, пока.